Music Мечта сбывается с годами И у меня сбылась Я машинистом стал Вожу составы я И между городами А вот и по Саратов Вторым мне домом стал Приволжская дорога Наш фирменный девятый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 Депо, Че Саратов То будь всегда спокоен, товарищ пассажир А мне все снится железная дорога По перегонам мчатся поезда И пусть на свете есть профессий много А по призванию, как правило, одна Работа не курорт И каждый это знает В Саратовском депо Наш дружный коллектив А если кто лентяй Работать не желает То ждет его начальник Он строг, но справедлив А мне все снится Железная дорога По перегонам часа поезда И пусть на свете Есть профессий много по призванию, как правило, одна И много можно петь, но не сказав всей сути И много можно пить с друзьями напролет Но самый главный тост за близких наших будет За тот надежный тыл, который дома ждет Конечно, машинист Работа непростая И ночью вместо дома Ты где-нибудь в пути Но романтичней все ж Работы не бывает Когда гудком зовет Себе локомотив по а мне все снится Железная дорога По перегонам Мчатся поезда И пусть на свете Есть профессий много А по призванию как правило одна, а по призванию такая вот одна.